Тихо. Все-таки с геймпада играть э, вот в такие игры. Прямо бомба Bem, debt. <tiro> <review> Потерял, потерял шнур и не мог найти. <mensrio> <parliamentaryistry fades out> все все на месте погнали продолжать. Сейчас я только... Секундочку. Есть. Так, мы тут остановились на том, что я э, не понял, как уйти. Тут, тут светится какой-то значок. Кстати говоря, лампочка какая-то. Я не понял, что тут нужно сделать. Тут нужно каким-то образом э, открыть. Открыть. Угу. Так, открываем. Э спрыгиваем, нажимаем кнопку. Последнюю секунду успел. Так, теперь нам нужно опять отогнать эту русалку сюда. И... А... Так, тихо. Отогнали русалку сюда. А... Теперь нужно успеть проплыть. Походу я не успел. Возможно, ну, судя по всему, Русалка вроде бы здесь слева. Мне, наверное, нужно нажать кнопку перед тем, как проплывать. Ох, последнюю секунду просто. Байтим, байтим этот чудовище. Ручонки свои загребущие. Волос... Не волосатые, ладно. Хотя слышу, что не волосатые, но они не волосатые. Я застрял <laughs> Блин, ну я правильно все сделал На самом деле Просто немножко не рассчитал Как нужно плыть Окей, откроем Повторяем эти все манипуляции Я же успел. Но видимо нет. Но обычно вот в это время. То есть 9 по Москве. В выходные могут быть днем. Блин, он так плохо начинает плыть, когда нужно плыть вниз. Блин что вообще по таймингам не успеваю Сложный какой-то момент для меня Вот с этим плаванием Мальчик плавает походу так же Хорошо как я Давай, давай, давай, давай Вниз, вниз, вниз Ох, успел Успел, успел в последнюю секунду жесть Это будет сложный момент с этого сложного момента начинать стрим такое себе конечно так хорошо а, не знаю как видишь только ты быстрее сплыть так хорошо это нам отсрочило нашу погибель э -э, на какое-то время а, тишина тишина в этой игре нет в смысле как чё нет, стой! Ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Стой! А чё я не сдох до сих пор? Какого хрена? Так Так меня э, не убить пытались Что ли А что меня убивали До этого А теперь не убили О, желтый кабель вижу Кста Интересно Офигеть. Мы теперь как-то русалка. Походу. Да? Давайте поплывем сначала к желтому кабелю. Где-то вот тут. Что-то где-то здесь. Блин. А... Что сделать-то надо? Нажать ничего не могу. Куча каких-то трупешников обожженных рыбами. Так ну я что-то не понял. Че могу сделать? Меня напрягает, что за мной плавают рыбы. Ага. Ага. Смотрите, есть проблема. Нам вроде как нужно двигаться направо. здесь есть секрет. Секретная комната, в которую я не могу зайти. Почему-то. Смогу ли я зайти в нее, если я поплыву направо? А это сомнительно. На самом деле. Но... Мы попробуем, потому что ухватиться за деревяшки там я не могу. что мы тут можем сделать блин, ну если сейчас я не пройду сюда а направо я надеюсь, я смогу вернуться назад вот светящаяся штука Так, но ну это все очень странно, какой-то подземель, желтый поручень, подземелье какой-то подводная часть завода, походу. А мне походу вот сюда, да, налево. Правильно я понимаю? Так, да, похоже мне сюда Чтобы попасть сюда К той штуке Которая скрывается С заколоченной Фигней Мне походу вот Сюда и пришлось плыть, да? Ну хорошо, в принципе, что я увидел Да, вот эта сферка Пятая Из четырнадцати Запоминайте, кому интересно Это очень важно Блин, плывешь, будто бы в какую-то просто пустоту Хорошо. Следующий наш этап это залететь в ту закрывающуюся, открывающуюся штуку. Опа. Это у нас маленькая сломанная летательная фигня, в которой мы плавали. Слева у нас больше ничего нету. Да больше ничего пойдем направо путь один как бы выбора выбора нет нужно идти вперед несмотря ни на что Так, я подозреваю, что вот туда мне лучше. Ага. Да, так просто не получится выбраться отсюда. Он я вижу в следующую штуку, за которую можно держаться. Нужно быстренько проплыть. И схватиться. Держимся. Тихо. Тихо. Все в порядке. Спокойно. Значит, поскольку эта штука открылась, можно, наверное, выплыть. Да. Да, мы смогли выплыть вверх. Единственное. Что нам это готовит? Прикольное, кстати, отражение. Блин, тут э, крысы, трупы и, и разложение, берем на